Почему я выделяю это? Потому что это неотъемлемая часть любого человеческого существа. Кроме <coughs> того, что вы ощущаете с помощью пяти органов чувств, кроме того, что вы мыслите с помощью вашего мозга, и вы точно можете вы еще и чувствуете, вы говорите про себя, я чувствую. На перемен атмосфера, Вообще эмоциональные. Интеллект обожает перемены. Обожает. Женщины, вы помните это. Пора переклеивать обувь. Вы смотрите год назад клеили. Некоторые говорят, 5 лет назад всего лишь поклеили, а опять переклеили. Сколько можно? Нет. Нам нужна, кстати, Перемены. Итак, нам нужны перемены. Нам нужны. что еще? Аттракционы. Аттракцион. Аттракцион То есть нам нужны эмоциональные горки. Горки. Эмоциональные. Что еще? С точки зрения эмоций? Надо их испытывать. Переживания. Переживания, да, конечно. А расшифровать вот чувства горки от переживаний? У -у -у. Горки – это значит как раз контраст. А, то есть, то есть, да. Максимум и минимум. Максимум и минимум. Тут не максимум и минимум, тут минус и плюс. А. Минус и плюс. Нам горки нужны. И нам нужны переживания, то есть тотальные переживания. Переживание, извините, переживание, в смысле, э, нахождение в этом чувстве. А в атмосфере а, переживания. Нахождение да. в атмосфере. То есть, как бы, это время. Вот. вот если здесь это интенсивность, то есть нам нужны горки, ну, с, с точки зрения... А что, атмосфера это То есть, атмосфера переживания. Подождите, сейчас. Горки, это интенсивность эмоций нам нужна? Нет. Понимаете? Ходить Переживания мы должны добыть в эмоции. Ничего. Вот ребенок начинает плакать. Что обычно вам говорит? Тише, тише. Тиш, тиш, тиш, тиш, тиш, тиш. То она делает? Да. Да. Гасит. Гасит. Она сокращает время переживания. А нужно что сделать? Обнять и дать ему это пережить. Без опасности ваших объятий. Не гасить. Не гасить, нет. Не отвлекать. Вот я когда читаю эти статьи. Ребенок плачет, ответите его погремушкой. Mm -hmm. Прикол. Как он вообще научится э, переживать свои чувства, встречаться с ними? Ведь тогда, вы, когда вы бросаете, вы что начинаете делать? Погремушку искать. Вы искать погремушку начинаете? Mm -hmm. Фильмик посмотреть, поиграть во что-нибудь. Так, надо отвлечься, как не муторно, надо отвлечься, надо отвлечься. А потом мудро настанет настолько, Шот, что, что вам понадобятся очень серьезные отвлечения. А, ну да, иногда така, такое накопилось, что нужно заливать беспробудно. То есть нельзя поймите, что настоящие чувства, есть такое, такое понятие, первичное чувство и вторичное чувства. Так вот, первичные чувства, они мощные, но кратковременные, потому что они настоящие. Когда вам действительно в этот момент плохо, грустно, тоскливо, больно и еще как-то там, это волна, которая очень интенсивна, но если вы ее переживаете, она очень быстро заканчивается. Даже самое интенсивное. Ну, несколько минут. Ну, несколько минут. Эмоции ⁇ это как вспышки световые. К сожалению, их невозможно протянуть. Даже радость. Вот вспоминайте. Ну, радость вы не чувствуете. Радость целый час. Восторг. Восторг. Восторг. Чем и чем интенсивнее эмоция, тем быстрее, тем быстрее она заканчивается. восхищение вообще мимолетная вещь если вы когда-нибудь с кем-нибудь хотите восхититься это должно происходить в момент восхищения вот видите женщину вот, вот зашла женщина говорит, а, какая ты красивая почему надо успеть эмоции все вот столько сказал столько она длилась потому что если я момент и говорю ой она наверное не так поймет нет наверное так поймет она все ко мне еще ближе подходит и наверное нет, ну ладно, ничего, все равно скажу, знаешь, ты такая красивая, хорошо, я констатирую факт, но в этом нет восхищения, нет, понимаете, нет, нет, нет. уже нету энергии, Не а если я ей завтра об этом скажу, да. знаешь, ты вчера была красивая. Не важно, что а сегодня, сегодня не это не уже ваше, это не дальше не ваш <с разговор. Но самое главное, что если сразу это восхищение, потом это одобрение, то потом это констатация факта. И поэтому нас не учат сразу сказать, а как не учат? А наши родители нам сразу не говорят, вот повязала бантик, обалдела и говоришь, какая ты у меня красавица! Все, они а отвела в стороночку, посмотрела, какая ты у меня красавица. Или потом бабушке при ребенке, вчера она была красавицей. Понятно, да? Переживание до того момента, пока длится настоящее первичное переживание. Что такое вторичное переживание? Индуцированное Воспоминание. Да, Воспоминание. как только ваш ум, тот, тот которому нечего делать, потому что ему не поступает новая информация. Он берет и говорит, а вот лет 20 назад помнишь, как нас поимели, и ты жизнь моя же Ну и типа дано ее болото. И все, и вы погружаетесь. Хорошо. А вот вторичное переживание обычно раскручивать не надо. Понимаешь, это драматизация называется. Все вот такое, что было. А посмотрю на тебя, Зачем тебе переживать вчера? Что, сегодня нет. Ну, что еще и даже завтра есть. Поэтому и получается, что мы говорим о переживании первичном. Все пометьте где-нибудь, а то потом будете от нечего делать, пережевывать свою жизнь и на меня показывать. Качанова сказала: переживать каждый день. Вот мы пережевываем. Нетушки. Качанова сказала: переживать первичное. Переживание что? В моменте. В моменте, да. Вот сейчас тоскливо. Представляете, ну женщинам это более понятно, мужчинам нет, но. Бывает такое, все хорошо, а на тебя тоска напала. Прекрасно. Что делаем, когда нападает тоска? Наливаем. Тоскуем. тоскуем, Тоскуем. наливаем себе любимую чашечку, чего там, что у вас любимое. Идем к тому, что у вас любимое, не знаю, кресло, пак, камину. Все, садимся, стоим, носом уткнулись в стекло, тоскуем о нем, о ней. А, еще что-нибудь, не знаю, в смысле жизни о себе, о жизни своей, в принципе. Но все время находимся в чувстве, а не в мыслях. Не надо раскручивать идею. Вот нам все время нужно объяснить. Мужчина подходит и говорит, а что ты тоскуешь? Ну как вам объяснить? У нас богатая жизнь на душе. Ну вот просто. То есть не надо искать причину Тоску. в чувствах. Это, попробуйте представить, да, что, что этот эмоциональный фильтр так устроен. Он работает на переживаниях, на эмоциях. Ему они нужны. И если ваша жизнь ну, как бы не выдает ему, он сам себе их генерирует. Потому что он так работает, ему это надо. Если вы пять минут потосковали, а потом так раз, если вы прожили эту тоску, то обычно вот в какой-то момент видите, yeah. так, кофе допила, хорошо, что у меня дальше по плану. Если женщину не раскручивать на причину ее тоски, тоска пройдет быстрее. Чем тоска пройдет быстрее. Или можно секс поговорить? Тоски носки. Можно предложить Прям как в анекдоте. Когда любовник ходил ходить к женщине, он и тут оказия муж умер. И он похороны, а она вся в черном, тоскует. А раз я не в соседстве ты что? Мы же муж ухлипой, такие узем медленные печали. Так что в принципе да. Хорошо, если все это получается. А что дает перенеда, скажите мне? Остроту, Красоту, новую, остроту, новое ощущение, да. как бы тот новизну. самый вкус, только да, новизну, эмоции, новизну, вы живете в квартире, которая вам нравится, вы радуетесь, но эта радость притупляется со временем, вы помните, когда в новое приходите, это радость яркая. Потом она тускнеет, мы даже говорим, тускнеет эмоционально. Да, да? да, да. А тут вот периода <свят> дает нам остроту. Как мы позволяем себе интенсивность мощную. если хохотать, то хохотать, если плакать, так плакать. Понимаете? Они а вот этот вечный. Плакать. Нет, ну поплачьте вы нормально. Это же зачем за это платить деньги у терапевта, если вы дома и бесплатно? Собенно хорошо, так зовете своего, который вам секс предлагал. Да? Пусть, так сказать, баланс свой вносит. Садите... Надевайте на него жилетку. И плачет. А он вас обнимает. Все. Зачем вам терапевт? Мужчина, мужчина боится Ох! Мужчина боится, когда женщина плачет. Растаните. Ледяные вы, снежные наши. мужчина боится. Да, я понимаю. Такая разница, по какой причине ты боишься. Я боюсь? Скажите, мужчина, вы здесь все боитесь? Я не? Женщина не. Так, один не боится, один, да, не боится. второй все не мужчины. боится, третий не боится, четвертый не боится. Ты боишься, как женщина? А нет. Пятый, шестой. Я еще после Наталья Совета знаю, что делать. Надо. Вот он уже знает, что делать. Ну, кажут, так. А что значит страх, когда? Что Александр, боится? что это значит? Я расскажу что тебя растет. Женщина плачет, чего ты, ты не не боишься? Знаешь, ты не знаешь, что делать, ты найдешь, и тебе расскажу. <смех> <смех> четвертое, есть четвертое Очень важное. То есть, с одной стороны, мы уже примерно об этом говорили Но интенсивность есть <смех> Горки есть <Горки>. Время есть <смех> да? Остроту добавить Острые горки Вот чего люди обычно хотят переживать А чего не хотят переживать 30. А четвертое да. а это называется это полный спектр. Нет. Mm. Полный спектр. Эмоциональные горки. это когда нет, ты позволяешь нет. себе радость, тихую радость, среднюю и радость. <связь> <связь> <Как -то? связь> По-жински. <связь> По а полный спектр – это когда э, Ой, разные это эмоции, да. вообще разные очень. То есть вы не говорите, вы перестаете говорить, что есть плохие или хорошие, позитивные, негативные. Да. Понимаете, вы просто да. переживаете. Опять же, переживание не равно действию. Да. То есть я ни в коем случае не говорю, что вы действуете из этих эмоций и говорите там с кем-то из этих эмоций, нет, я говорю как раз, да, о переживании, энергия. да, потому что тогда, конечно же, это энергия. То, что я вчера вам рассказывала, как взять из эмоций энергию. Иногда мне страшно, а как вот, ты же ты так много работаешь, а у тебя же еще жизнь идет. И вот у тебя разное состояние. тебе потом писать. Ребята, это же счастье. У меня разное состояние. Поэтому, Поэтому я могу писать. Поэтому я могу творить. Поэтому я могу все делать. Потому что как только у меня есть некое состояние, вместо того, чтобы бодаться с состоянием или бодаться с тем, кто вызвал это состояние, я хватаю состояния, бегу к компьютеру и пишу, пишу, пишу, пишу, пишу. Потому что это колоссальное количество энергии, сдобренная чем? Живой эмоцией. У меня есть подозрение, что Господь нам всегда помогает. Вот он видит, что вы сидите, бьетесь, ну, например, на проектом какой -то, как то У вас совещание скоро, у вас, вот, у вас скоро совещание. Собираете своих нерадимых работников, думаете, боже, ну как-то до них донести, же бесполезно. И тут вам наступают на руки. Это Бог. Был... Посредством... Да, посредством, так сказать, того, кто был под рукой. Он он... По -посылочку. Раз, вы! И... И это быстренько, быстренько, быстренько до совещания да коли это будет твореться? И -а! все, все вынес <свист> да. вышек. Вот. После этого, ладно, разбираемся дальше. <свист> Если вы не будете цеплиться и не будете считать, что жизнь – это нарезка на куски колбасы, а будете воспринимать ее как неделимый процесс, и будете понимать, что этот процесс удивительно гармоничен, то даже самые страшные события, просто самое страшное событие через какое-то время… Вдруг оказывается, что это манна небесная, потому что это вам подкладывали, подкладывали, подкладывали именно для вот этого страшного момента. Вы еще тогда просто не знали, что это страшно. А мы все слились на сотрудник, который наступил. Конечно! А вы начинаете снять отношения и прочее, прочее, сливаетесь здесь, приходите сюда, опять ничего не знаете. Допустим, вы подкармливаете, все, позаботились целый день, вы заботились. Что у вас в итоге? Там была энергия, потом было видение. Конечно, тело хочет чувствовать, это тело хочет чувствовать. Да. В идеале, как вы понимаете, что удалось? Нет, Нет, не то. Когда кто-то разделится Нет? Да. Не разделил, а вот минимуме вам важно чувствовать вообще. То есть для того, чтобы жить, любить вам хочется. Любить. Это высшее проявление эмоционального фильтра. Он больше, выше он ничего не может дать. Любить вам хочется. Мы говорим о э, самой привитивной базовой функции – чувствовать. Чувствую уже хорошо. Я что-то чувствую. Люди, у которых долго был, подавлялся, подавлялись эмоции, когда вдруг начинают чувствовать хоть что-то. Э, люди, которые пережили очень серьезную боль и закапсулировали ее. Это часто происходит после потери близких. Да. И они выключаются, не могут ничего чувствовать. Они не чувствуют ни радости, ни боли, ничего не чувствуют. И когда они проходят э, достаточно долгую, изнурительную терапию, потому что закапсулировать один единожды легче, а потом открыть это очень тяжело, то тогда они просто говорят, я чувствую, это уже хорошо. Им не важно что, то есть мы с вами еще можем выбирать, хочу радость, хочу легкость, хочу жмой, а им не важно что, даже боль хорошо, но в идеале Эмоциональный фильтр нам дан для того, чтобы мы любили. И когда мне говорят, что любить и э, ненавидеть – это разные вещи, это неправда. А вот любить и быть равнодушным – это действительно Но. противоположное. Не чувствовать противоположность любви – это равнодушие. Именно поэтому, если пара приходит к терапевту семейному, и начинается так. Зачем пришли? Значит так. Я ее терпеть уже не могу. Все, ну всю да. душу. Да. Не знаю, что с ней сделать, Не знаю, что с тобой сделать. Сделайте тебе что-нибудь. А она сидит и говорит. Ну да, я хотела бы как-то восстановить наши отношения. Все равно Никаких чувств. Вот как-то там это уже все. А вот у него еще есть, если пара бодается, приходят и вдвоем начинают выяснять, она ну, там полчаса не выясняет обычно отношения, ты сидишь и смотришь, чтобы выяснить причину конфликта. Да да, да, да, да, да. Главное без рукоприкладства и все. Если а у них вот такая терка, можно заниматься, там, кто хочет заниматься семейной терапией, вот такими парами занимайтесь. Благодарнейшие клиенты, замечательно, все их можно вывести на новый уровень взаимопонимания. Если оба сидят, мы хотели бы сохранить семью, вводите их в шею, в ЗАГС, развозите. Или к другому терапевту, которому нужны негативные клиенты. Все, там ничего нет, там нечего раздувать, дуй, не дуй, ну ты же их не полюбишься. Скажите мне, пожалуйста, что мы получаем, вот когда мы покормили, да? Там мы получили в теле, получаем энергию, Но если мы полюбим. все. Не, не любишь любовь. Да? Нет, не любовь. А -а -а. А -а -а. Я за день а, позанималась всеми пунктами, ну, хорошо ела, спала и так далее занималась. У меня есть энергия в теле. Я, я дала себе сюда, у меня, значит, ого, я вижу, нет, нет, нет. круто, круто. Да. А вот здесь я что, чувствую? Либо реализация, либо счастье. Либо самореализация, либо счастье. Вот вы очень близки, вообще это называется, есть как бы два таких слова, страсть и энтузиазм. У нас понятие энтузиазма, это только верхние эмоции. Понятие страсти сейчас спутано с нижними центрами. Но вообще, если сейчас убрать из слова страсть секс, страсть как страсть к чему-то. Вот говорят, у меня страсть к профессии, да, страсть к моему делу. Ты же не хочешь дело поиметь, нет? Нет. Все, значит, можно не иметь нижних мыслей, но при этом иметь страсть. Вы дарите, вот это называется, горите. Горение, да, пламя, которое вас греет, вот свет в глазах, человек переполнен.